Здравствуйте. С вами Дмитрий Рудых. В этом видео я проведу сравнительный анализ двух онлайн-сервисов, с помощью которых можно определить, кто является собственником недвижимого имущества, в частности квартиры либо земельного участка. Сейчас мы находимся на онлайн-сервисе «Кто собственник?». Красивый сайт, легко ориентироваться, давайте посмотрим, что он предлагает. Цена за получение выписки из ЕГРП. Для того, чтобы узнать, кто является собственником в данном случае квартиры, у них составляет 300 рублей. Вполне нормальная цена. Но есть один определенный нюанс, о котором я вам сейчас расскажу. Итак, давайте попробуем сделать запрос для получения сведений о том, кто является собственником интересующей нас квартиры. Заполним необходимые поля. Я заполнил Необходимые поля указал город, в частности Хабаровск, улица Дончука, дом 238, квартира 10 и указал адрес электронной почты. Суть состоит в том, что данного адреса фактически не существует. Это несуществующий объект, в отношении которого невозможно получить сведения о том, кто является собственником данной квартиры. Тем не менее, мы кликаем на кнопку «Получить данные». Система нам сразу предлагает способы оплаты, то есть предлагает произвести платеж за запрашиваемую информацию. Мы можем оплатить Яндекс деньгами, либо оплатить картой виза. Если мы произведем платеж по данной заявке, то через некоторое время мы получим от данного сервиса информацию о том, что сведения по данной квартире отсутствуют в реестре. То есть фактически мы заплатим 300 рублей за то, чтобы получить информацию о том, что данный объект не существует. То есть фактически данный сервис берет оплату за любое действие, которое совершается при заказе о получении информации о собственнике квартиры. Теперь давайте проверим... Аналогичный онлайн-сервис. Для чистоты эксперимента будем указывать те же самые данные, которые мы указывали в предыдущем онлайн-сервисе. Поиск будем осуществлять также по адресу. Указываем адрес объекта. Я ввел те же самые данные. Хабаровск, улица Дончука, 238, квартира 10. Указываем адрес электронной почты и кликаем «Подать запрос». Система нам выдает ошибка, некорректный адрес объекта или EGRP не имеется. Что это значит? Это значит, что система автоматически еще до предложения клиенту произвести оплату проверила наличие объекта, наличие информации в Росреестре по запрашиваемому объекту. Поскольку система выдает ошибку произвести оплату по данному пустому запросу данная система просто не позволяет поэтому человек который делает запрос и указывает адрес объекта который фактически не существует либо права в отношении которого в росреестре не зарегистрированы в данном случае не теряет свои средства на оплату пустого запроса а сейчас я вам хочу показать статистику онлайн сервиса последнего который я вам показывал за последние неполных три месяца как вы видите за три месяца было произведено всего 868 заказов из них 168 выполнены на стадии выполнения находятся 3 около 500 ожидают оплаты и самое последнее 145 отклоненных заявок что это значит это значит что в отношении 145 объектов люди вводили запрос на получение информации которая реально отсутствует в росреестре то есть все эти 145 человек не потратили своих средств на то чтобы получить пустую информацию какой из этого следует вывод из этого следует один вывод прежде чем использовать какой-либо онлайн сервис по определению собственника квартиры либо другого объекта недвижимости целесообразно сделать такую предварительную проверку отправить запрос в отношении объекта который вы знаете что он точно не существует И если вам система предложит оплатить данную информацию то вы будете точно уверены в том что направляя свой реальный запрос вы также рискуете получить ответ в виде пустой информации о том что сведения на объект недвижимости не зарегистрированы, информация в Росреестре отсутствует. На этом у меня все. Надеюсь, данная информация вам будет полезна. Увидимся в следующем видео.